Государственной телерадиокомпании ЛТР Новости. В студии вас приветствует. Юлия Яценко. здравствуйте. Премьер-министр провел совещание по вопросу реализации проекта Безопасный город и поручил создать рабочую группу по изучению вопроса корректировки размеров штрафов за нарушение правил дорожного движения. Отмечено, что в рамках реализации проекта на сегодняшний день составлено 108 137 постановлений о нарушениях ПДД, из которых процента уже оплачено. При этом за различные виды нарушений правил дорожного движения установлена ответственность в основном в размере от тысячи до 5 ,5 тысяч сомов. Лишь по наиболее общественно опасным нарушениям, такие как автохулиганство, превышение разрешенной скорости на 60 км в час и более, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и по ряду других нарушений, установлены более жесткие меры ответственности. Было отмечено, что с 1 января на законодательном уровне исключена практика изъятия водительского удостоверения, внесены изменения в соответствии с которыми в случае оплаты штрафа за нарушение в течение 15 календарных дней со дня получения постановления размеры штрафов уменьшаются на 50%. С учетом мнения общественности, а также принимая во внимание инициативу депутатов, Мухаммед Калыя Булгазиев поручил рабочей группе рассмотреть обоснованность и эффективность действующих размеров штрафов. По его мнению, перед запуском последующих этапов проекта в регионах страны необходимо провести тщательный анализ промежуточных итогов реализации проекта в столице и обеспечить более качественную работу в будущем с учетом всех реализов. Глава правительства подчеркнул, что при рассмотрении этого вопроса необходимо ставить в главу угла мнение граждан и с особой тщательностью рассматривать вопросы, которые возникают при реализации проекта «Безопасный город». В Бишкеке двое неизвестных, пытаясь ограбить дом, зверски убили пенсионерку. По сведениям органов внутренних дел, 83-летняя пожилая женщина жила в одном, одна в рабочем городке. В частном доме было обнаружено тело преклонного возраста и европейской внешности, без признаков жизни, со связанными руками и тканью, обмотанной вокруг головы. На цели были побои, признаки особо жестокой насильственной смерти. Значит, а до судебное производство, назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы, сотрудники милиции уже задержали ранее судимых 38-50 трех лет подозреваемые во дворены в ИВС ГУВД Бишкека. Группа депутатов предлагает разрешить параллельное проектирование и строительство жилых домов. Соответствующие поправки в Земельный жилищный кодекс и закон о градостроительстве и архитектуре вынесены на общественное обсуждение. В справке обоснования отмечается, что получение разрешительных документов занимает много времени. Это приводит к повышению стоимости строительства, срыву контрактов с организациями и торговле. Строительных материалов субподрядчиками и партнерами. Кроме того, компании могут начислить пени за несвоевременную сдачу объекта. По мнению нардепов, из-за того, что застройщики не могут вовремя закончить строительство, возникают конфликты с дольщиками. Как считают разработчики, совокупность негативных факторов снижает инвестиционную привлекательность строительства как отрасли экономики и всего государства в целом. В столице состоялся 9 круглый стол по реализации обсуждения предпринимательского кодекса. Участие приняло более ста предпринимателей всех бизнес-сфер Кыргызстана. Данный кодекс разрабатывался около полугода и реализуется в рамках поддержки отечественных предпринимателей. Подробности в репортаже Айтолку Супоевой. В столице состоялся девятый круглый стол по реализации и обсуждению предпринимательского кодекса. Документ разрабатывается уже в течение полугода. На сегодняшний день он находится на завершающем этапе. Как говорят сами бизнесмены, создание кодекса предпринимателя необходимо, так как это будет отличным инструментом для регулирования и поддержки бизнес-сферы страны. Фискальная политика она отстает от мировых лидеров да, стран, которые бизнес социальное отчисление. И так далее, и так далее. Здесь очень много причин, если начнем говорить, здесь очень много причин, которые нужно было создать предпринимательский кодекс. В Кыргызстане не было кодекса предпринимательства. И это благо, что создается, разработали такой кодекс». И она, если начнет работать, очень большая пользу принесет именно экономике. Как было отмечено разработчиками предпринимательского кодекса, в первую очередь при его создании они учитывали опыт зарубежных стран. Кодекс включит в себя такие важные аспекты, как создание экономики с широким применением инфотехнологий, открытых для привлечения инвестиций. Мы объединились, эксперт-рабочая инициативная группа, подготовили этот проект. На мой взгляд, это очень серьезный Получилось проект, и мы учли опыт других развитых зарубежных стран, скажем, Южной Кореи, Франции. Изучены вот такие большие литературы, опыты других зарубежных стран. И я думаю, наш кодекс получится лучше, чем в Казахстане, даже лучше, чем в России. Я думаю, мы вложили очень большие знания, опыт в этой части. Развитие предпринимательства признано одним из основных направлений экономической политики страны. Принятие кодекса позволит устранить законодательные проблемы. Кроме того, документ может реально улучшить бизнес-климат и гармонизировать законодательство, отметили предприниматели. Для чего делается кодекс? Кодекс делается для того, чтобы упростить жизнь бизнеса, создать рамочные такие законодательные по иерархии на уровне кодекса форматы, которые не позволят, скажем, но ну, вот так сильно регулировать бизнес, бюрократизировать процессы, вот для того, чтобы мы могли двигаться по ведению бизнеса, поскольку в национальной стратегии прописано, что мы должны попасть то в топ-40 к 2023 году, сегодня мы на 70-й позиции. Создание предпринимательского кодекса было инициировано и профинансировано бизнес-сообществом Кыргызстана. Планируется, что с началом своей работы кодекс даст большие возможности и для привлечения иностранных инвестиций. О самом о, документе он получился действительно созидательным, потому что он был... Будет не просто регулировать, а он действительно отменяет порядка 108 законов, которые в разночтении вносили какие-то конфликтные ситуации и могли принимать решения в ту или в иную сторону. Сейчас мы хотим действительно не просто узаконить, а сделать действительно тот регулятор, который позволит и иностранным инвесторам гораздо проще интегрироваться в нашу среду и приносить не только инвестиции, но и новые проекты а это значит рабочие места. Отметим: в Казахстане. В предпринимательский кодекс работает с 2015 года, а в России готовится проект инвестиционного кодекса. Кыргызстан является полноправным членом ЕАЭ с 2015 года. Вопрос разработки и принятия предпринимательского кодекса является актуальным. Как можно развить государственный язык и молодежь? Это знает в Организации объединенной молодежи. Ее активисты провели в Араванском районе конкурс среди школьников на знание родного языка. Дети читали стихи и прозу, а также показывали театральные постановки. Среди зрителей были и наши корреспонденты. Уважение к родному языку начинается с каждого человека. В этом суть отрывка, который сегодня с выражением читает Айтунук. Девочка учится в десятом классе и понимает, что с любви к родному языку начинается любовь к родине. Все должны знать родной язык, а другие языки тоже надо знать. Тогда будешь разносторонне развитым человеком. Дети из восьми школ в Ворованском районе принимают участие в конкурсе на знание родного языка. Выразительное чтение стихов и прозы, театрализованные постановки школьники демонстрируют с радостью. Такие мероприятия мы проводим впервые и будем проводить в дальнейшем на межрайонном, межрегиональном и межреспубликанском уровне. Конкурс прошел под названием ⁇ Как можно развить наш государственный язык и молодежь ⁇ Организаторы мероприятия ⁇ Южно-региональный филиал Организации объединенной молодежи ⁇ Наша цель ⁇ чтобы наша молодежь была грамотной, правильно говорила и писала на родном языке. Это очень важно. Конкурс приурочен к 30-летию со дня принятия закона о государственном языке в нашей республике. Круглую дату Кыргызстан отметит 23 сентября. Алена Смирнова, Турсунамар, Бигджан, ЛТР, Ожская область. В Министерстве образования и науки сообщили об организации летнего отдыха детей. Так, по данным ведомства, с 5 июня по 6 июля будет организована работа 674 пришкольных лагерей и оздоровительных площадок. Режим работы утвержден с 8.00 до 16.00 с трехразовым питанием. Завтрак, обед, полдник. Для организации летнего отдыха из республиканского бюджета выделено 5 миллионов сомов, которые будут переданы Центральному комитету профсоюзов. Кроме того, в республике действует 55 санаторным курортам зон, задействованных как детские центры отдыха. С пропускной способностью 150-500 человек. В дошкольных образовательных организациях разработана система мероприятий, направленная на оздоровление, закаливание и физическое развитие детей. Утверждены и согласованы планы работы на летний период. Оздоровительная работа основывается на закаливающих процедурах, таких как воздушные ванны, хождение босиком, купание в бассейнах и не только. К этому часу это все новости. Оставайтесь с телеканалом МЛТР. Хорошего вам дня. До встречи.